Друзья, я вас приветствую. Поговорим сегодня о нашем бизнесе. Почему многие не зарабатывают и что они делают не так. Смотрите, в сетевой маркетинг приходит много людей. Кто-то потреблять продукты, кто-то заниматься прямыми продажами. А есть люди, которые приходят зарабатывать хорошие деньги. За деньгами приходят и таких людей, которые зарабатывают, их очень мало. Процентов 90, наверное, может больше я не знаю, не зарабатывают больших денег. Процентов только 10 людей, которые зарабатывают хорошие деньги, достойные. Есть очень много людей, которые понемногу зарабатывают, но это нормально, это как дополнительный источник дохода, есть люди, которые зарабатывают деньги. Но те, кто… Я вот хочу обратиться к тем, кто пришел за большими деньгами, за успехом, к вам отдельное требования. Если вам нужны большие деньги, если вам нужен прорыв в жизни, если вы хотите, у вас большие цели стоят. Смотрите, первое самое главное, это, я говорю с той категорией людей, которые за большими деньгами пришли. И готовы платить большую цену. Большая ошибка людей. Пришли в бизнес, получили результат по продукту, началась выстраиваться команда. Вроде бы все хорошо. И после того, когда человек приходит в бизнес, у него пошло все хорошо, обязательно будет спад. Вот не может бизнес вот так идти вверх все время. Не может. Бизнес он вот так вот. Получается, не получается, получается, не получается. И нужно быть готовым к этим качелям. Бывает так, пришел, подписал два человека, они двоих, троих подписали, те трое еще по два, по четыре, по пять. И образовалась команда там 15,5 человек. Хорошо. А дальше раз и пауза. Никто э, не подписывает людей, клиентов постоянных нет на продукцию, товарооборота нет. И это происходит за месяц, за два, три месяца. И оно раз, все и становилось. И человек расстраивается, бизнес, наверное, не работает. Кто-то говорит, надо другую компанию искать. Кто-то еще что-то. А вопрос в том, что нужно дальше продолжать. Что нужно сделать? Прошел отрезок 2-3 месяца, и нету роста, да? Но вы помните, что после роста будет спад небольшой. Может быть, вообще не быть движения никакого по разным причинам. Во-первых, это потому, что еще очень маленькая организация людей. И активных людей очень мало. И клиентов не так уж и много, которые потребляют продукты. И здесь нужно быть готовым. Вы должны быть подготовлены к тому, что это нормально. Что нужно сделать, предпринять, что нужно, если не получается? Нужно вернуться в положение начала бизнеса, вспомнить, что вы делали в начале, и подписать еще 2, 3, 5 человек в бизнес. Помочь им подписать каждому по два, по три, по пять человек. Смотрите. Новая группа людей, которая недавно зашла, они дают уже товароборот клиентов, приток новых людей. А вспомнили у вас та группа первая, с которой вы начинали, у вас пошел рост. Она приостановилась, но сейчас люди, то ли закончилось лето, то ли, может быть, пришел другой момент, период. И из них несколько активизировалось людей. И пошел опять вверх в бизнес. И дальше опять рост, рост, рост. Помните, вначале рост, потом падение, затем вы включились заново в бизнес, привлекли несколько человек, опять пошел подъем. Немного быстрее даже подъем пошел. И представьте, вот проанализируйте, немного быстрее пошел подъем, а здесь вчера был спад. Вы думали, что все, но вы предупреждены, что после подъема идет спад, и этот рост уже к вам приходит быстрее, он сладше, и он приятней. Дальше может быть еще хуже. Бизнес может остановиться. Он может не расти а так потихонечку. От клиента к клиенту. Кто-то подписал человека, кто-то акцию купил. И бизнес опять так не работает слабо. Не то, что вы ожидаете. Может быть, кто-то уходит из компании, кто-то не покупает больше продукты эти. У человека просто нет денег, он был клиентом. И опять спад. Что нужно сделать? Вернуться в исходное положение, еще подписать 2-3-5 человек, еще подписать 2-3-5 человек и продолжать вот, да, это в начале пути. Когда у вас сформируется из этой всей группы, неважно в какой глубине, в первой, второй, в третьей, в пятой линии, в, в десятой лидер, который будет самостоятельно и даже, может быть, лидер сильнее вас, придет в бизнес, это есть успех. И человек делает товарооборот, и вы немного можете расслабиться и посмотреть, как у вас поднимаются баллы, растет чек. Но. Давайте поговорим о серьезных вещах. Есть люди, которые в бизнесе 2, 3, 5, 10 лет да, в сетевом маркетинге. И у них есть лидеры. И очень большая ошибка, что люди надеются на то, что подписав одного-два человека в определенный период, да, месяц назад, полгода назад, год, и надеются на этого человека, что вот он вам сделает весь бизнес. Не сделает он вам весь бизнес. Рекомендую каждый квартал, условно. Вы можете разбить себе каждый месяц, может каждый квартал, каждые полгода, каждый год делать себе новый старт в бизнесе. Сегодня 10 число такого-то месяца я стартую. Мне нужно набрать в команду людей, Клиентов, которые будут потреблять продукты, продавцов, людей, которые любят и умеют продавать, и людей, набирать команду, которая строит сеть. Пришли люди в вашу организацию, дальше нужно передать им весь опыт, который есть у вас, чтобы они смогли набирать себе клиентов постоянных, продавцов продукции, и людей, которые будут строить сеть. И время от времени подпитывать бизнес свой, подпитывать бизнес новыми людьми. Если не будет новых людей — бизнеса не будет, он остановится. Потому что если вы это не делаете, а рассчитываете, что ваши люди будут это делать, забудьте, этого не будет. Наш бизнес — он бизнес-повторения. И всегда нужно подписывать новых людей, новых искать новых лидеров находить постоянных клиентов, которые будут использовать продукты. И когда вы, например, раз в три месяца делаете рестарт, э, например, январь, февраль, март, три месяца прошло, все, вы уже себе запланировали, в план поставили 1 апреля, вы рестарт на рекрутинг, Нужно подпитать вашу команду новыми людьми. Три месяца прошло, опять новый старт. А за эти три месяца, вот 90 дней, то есть большая ошибка, что люди останавливаются подписывать людей. И вторая большая ошибка, это когда вот вы подписали человека, и он пришел в бизнес, и вы ему не помогаете. Нужно все сделать так, чтобы... В его команде появились условно 2-3-5 человек в первом поколении. Ну, условно, два человека помогли ему подписать. Да? Этим двум нужно помочь подписать каждый по два человека. Во втором поколении у вас 4 человека. Этим четверым тоже помочь по два подписать, чтобы стало 8 человек в команду. И пошел рост. То есть сначала вы на рестарте подписываете, затем вы помогаете своим партнерам, обучаете их и помогаете, как это сделать, чтобы у них увеличилась команда, пошла глубина. И, например, через три месяца вы смотрите, что ваши люди делают все правильно, новый рестарт. Но когда вот люди говорят, у меня не получается заработать, окей. Okay. Скажи мне, пожалуйста, ответь на вопрос, сколько у тебя человек в первой линии? А сколько ты в бизнесе? У тебя есть, например, 10 человек в первой линии, а в бизнесе сколько ты? Три года? Два года? И всего лишь 10 человек? Так эти 10 человек, они не дадут тебе большого бизнеса. Наш бизнес – это больших чисел. И первое, что нужно делать, это подпитывать новых людей подписывать команду подпитывать команду новыми людьми подписывать новых подписывать новых подписывать новых и найдется человек который вас будет повторять он будет и подписывать новых людей в команду регулярно он будет их спонсировать то есть обучать передавать опыт и у вас будет накапливаться команда у вас люди будут повторять а если вы тренируете у вас 10 человек в первой линии за года. Во второй линии у вас два человека, а в третьей линии один человек, и вы их тренируете, то бизнеса не будет. Он упадет на дно и будет там лежать. Его не поднимешь. Поднять бизнес новый старт. Поднять бизнес новый старт. Если у вас супер бизнес растет, ну рост идет, супер. Команда вас повторяет. Вам нужно находиться в этом положении, в рестарте всегда. Слушай, у меня бизнес идет супер. С первого числа, с 1 апреля, там, апрель, май, июнь, работаю на рекрутинг, увеличиваю свою команду. Вы лидер, за вами смотрят ваши партнеры, они делают то же самое. Три месяца поработали, группа образовалась, подписали бы два человека, из этих двух человек очень важно сделать 6, 7, 8 человек, из этих 8 еще 20. И вот этот куст, эта команда… Она будет давать вам все время э, товарооборот. Э, группа, которая с январь, февраль, март зашли, они делают товарооборот. Другую группу подписали во второй квартал. Наступает третий квартал, 1 июля. Все, вам нужно рестарт, вам нужно усилить команду, вам нужно подписать новых людей. И за эти три месяца э, эта система должна укорениться. Должно появиться второе, третье, четвертое поколение. Четвертый квартал подходит, 1 октября, октябрь, ноябрь, декабрь. Новый рестарт, новые люди. И так постоянно. И когда вы продержитесь в таком темпе 2, 3, 5, 10 лет, поверьте, вам ничего не грозит. К вам будут приходить новые люди, партнеры, дистрибьюторы, клиенты у вас будет много продаж, и нужно быть готовым к тому, что в сетевой маркетинг приходят много людей, и тоже есть и большой отток. Это ни для кого не секрет, и он э, не должен вам оказаться неожиданностью, что почему люди уходят. Да люди будут уходить, везде люди приходят, уходят. Пришел на одну работу, потом ушел. Пришел в одну компанию, ушел, пошел в другую, в третью, в пятую, в десятую. Очень важный успех. Подписывайте новых людей, спонсируйте их правильно, чтобы росла глубина, и спланируйте себе новый рестарт. Все, друзья, подписывайтесь на мой канал, задавайте здесь в комментариях вопросы, я буду отвечать вам. И это очень важные вещи, о которых я проговорил, и мы будем говорить о разных вещах, почему люди не зарабатывают. Если есть индустрия MLM, если есть компании, продукты, компания платит деньги, то можно заработать в любой компании, абсолютно. Вам нужен только человек, который вас э, приведет к деньгам. А вы должны научить свою команду тоже приводить к деньгам. То есть к правильным действиям я подразумеваю. Все, пока-пока, друзья.